Здрасте, мляц. Забор покрасьте Доброе утро Сейчас как раз утро И пришли тренироваться на нас А на нас Я бы твоя мать Небольшая пауза, чтобы вырезать шумы И погнали Эй, hey, да что с тобой? Улыбнул no, no, no, no. Первая серия, пейзажи, ну поехали. Давай-давай, братишка, сблизи. Вы сейчас похожи на школьников? Блять, ну всем вот понадобилось, что ли, с писаниной. Это ваш первый раз. М? Молодая свежая кровь, все дела. Возбуждают, не так ли? Приветики. Да ладно, мы же не кусаемся. Мы, белый, мы просто хватаем за хуй. Не Блин, кто мне пишет? Что у вас в жопу бляха муха? Только, пожалуйста, не это. Ну сама знаешь куда. Ты так см... Блять. А это чистый. И... Блять. Ох, вы меня не так поняли. В том плане, блять, смысле, что это ваше первое место на работе? Просто мне кажется, она пришла сюда учить, кому-то... блять. Отлично. Я очень рада, что тут. Ой. Таки. Фу, блять, Кервине. Все у тебя больше нет, нет Кевина, он Кервин. Подложить под жопку кнопку. Ясно. Как же Слатуна заебал! А нам кажется, она слишком молода. Молода, ёптой мой. Вырезай уже своего кокона и отдай Именно поэтому ты постоянно пытаешься избежать всех тех, кто пытается... Что, блять? Ёбаный тиздец. Пиво будешь? Пиво <Пива> будешь? <пива> Девчон, будешь бухать брат... против... Если я здесь стою и требую вы... Вы вы угу. вы, блядь. А? Вы, вы, вы выпустим, блять. Ну, вы вы ну, ну, ну, ну, я даже смог с довольно приятной девушкой нахуячить? ну, ну, ну, ты так реагируешь, такие, ну ты пиздец, ебанутые не записали тексты. О, вы уже тут? А где Делайва? Де, де так, вариант, пойдет, не пойдет. Короче, Миша, страдай, <с> я тебе записал на 5 не <с> И не помню, когда в последний раз ходил с кем-то в кино на очередной борт. БЛЯТЬ! Вот так хорошо начиналось. А, все, брейк, я надеялся... БЛЯТЬ! И если я здесь стою... Да ёб твою мать. Да че ты паришься? Будет тебе есть до этого дета, блядь. А так уж начиналось. Вижу цель. Не. будет серией в с теням. Все, жду, не серии, когда они уже будут сосаться. Ну, спасибо, утешила. А, утешила. Расшибала. Будь кот. Попробуйте пожаловаться. И очень горько об этом пожалеете. Соседи, хватит. Я понимаю, что вы жирные, но зачем так топать? Привет. Привет, блять! Ключи, давайте, пока вам... Иди нахуй, короче, блядь. Попробуйте пожаловаться, и горько попадам... Твоя сестра сказала, что ты шаришь парочки. Расшибу, нахуй. Сука, разнесу. Бля, не драконьте. Твоя сестра сказала... Блядь, хватит смешить! Включи, давайте. Да еб твою мать-то. Поможешь. Ш -ш -ш -ш. Очень очень. Я обойду.